Решил сегодня посмотреть, какие страны, какие виды ограничений ввели против тех людей, которые отказались делать прививки. Знаете, я даже перечислять этот список не буду, потому что он огромен и он страшен. На самом деле, такие понятия, как конституция, такие вещи, как права человека, они канули в лету. Они просто уничтожены, растоптаны и попираемы всеми, кому не лень. До того уровня... Развилась вся эта беспредельная тема, что человек совсем скоро не сможет сходить в магазин, оплатить счета, покормить себя. Не знаю, может даже из подъезда его не выпустят. Там, то, что происходит в каком-нибудь Китае, я даже обсуждать не буду, потому что... Там они просто приступили закон, причем по всем форматам. И они в нарушение твоих прав могут просто прийти к тебе, ворваться к тебе в дом, несколько полицейских, и совершенно не важно, что закон на твоей стороне, тебя просто повалят на пол, закрутят тебе руки, воткнут тебе шприцы, и все, и на этом все будет закончено. Знаете, я не буду сейчас принимать сторону и говорить о том, полезной прививке или нет. Почему? Потому что мое мнение, оно длиной в несколько десятилетий. Так как я имею отношение к тем самым прививкам, которые делали в советское время, в 70-е годы. Да-да, я такой старый. И мне самому делали прививки при рождении, там в 3 года, в 5 лет. То есть была карта прививок от ОСП, там, от ряда других серьезных заболеваний. Я очень хорошо это помню, как приходили к нам в школу, и как потом смотрели на реакцию организма и многое-многое другое. Но это была советская медицина, это были советские прививки. И знаете, я не имею статистики о том, какого количества было побочных каких-то э, последствий от советских прививок в масштабах страны, там, города и района. Я не имею таких знаний, но... но я знаю, что в Советском Союзе медицина была медициной. Да, было огромное количество своих минусов, но все же это была медицина. Сейчас... У меня даже информации нет, потому что все вокруг крайне фальшиво. Статистики фальшивые. Там, про... Все фальшиво. Сейчас медиапространство – это просто раздувание либо попытка сгасить какие-то информационные темы. То есть кому-то надо раздуть что-то, они буквально из мухи раздувают слона. Кому-то надо что-то принизить, оскорбить, унизить там, и растоптать. Они берут и, сколь не была бы велика, Тема, или человек, или ситуация, или событие, они просто его игнорируют. А пофигу, что там кто-то кого-то пытает десятками, сотнями, тысячами человек. Да балды. Пофиг, что там где-то кто-то... Катастрофа, пострадали, ограбили, подожгли. Все это в интересах власти можно регулировать как угодно. Да и не только в интересах власти. Что такое власть? Власть – это те, кто имеют ресурсы. Власть – это те, кто имеют... Силу, средства, сейчас это, наверное, уже даже корпорации, я не знаю, у меня тоже нет возможности сравниться, поставить, кто сейчас могущественнее, президент или группа банкиров, или какая-нибудь крупная корпорация, скажите мне, пожалуйста, кто мощнее, и кто значимее, но опять же, это зависит от страны, ладно, я ушел от темы, я не буду принимать никакую сторону положительную или отрицательную относительно прививок. Я всего-навсего задам вам один единственный вопрос. Вопрос к размышлению. А выводы вы сделаете сами. Скажите мне, пожалуйста, почему сейчас такой огромный шум вокруг этих прививок создали и государство, так называемое, ну, в кавычках берем его как, как физлицо, как юрлицо, наверное, так правильно будет сказать. Почему государство сейчас готовы прийти к вам в дом, сами придут к вам в дом, принесут вам бесплатно укольчик и сделают его. Но при этом, чтобы купить простой аспирин, да ладно, пусть не аспирин, что-нибудь сложнее, какой-нибудь антибиотик, вам нужно мало того, что иметь социальную какую-то страховку. Вам нужно иметь какой-то медицинский полис, за который вы платите деньги, или медицинскую страховку. Вам нужно пойти в поликлинику или вызвать к себе врача, который, скорее всего, не придет, отстоять очередь, поругаться со всеми, там написать кучу жалоб, доказать, что вы болен, и получить рецепт на какую-то таблетку. После этого вам надо пойти в аптеку, также отстоять очередь, отмучиться, одеть на себя наморник и многое другое. После этого заплатить бабки. И получить заветную таблетку. Скажите мне, почему вакцину это так легко, доступно, бесплатно и просто. А какая-то таблетка это так сложно и дорого. И никто вам не поможет. И никто не даст вам ее бесплатно. Хотя вы оплачиваете медицинский поиск. Вот задайтесь этим простым вопросом. И ответьте, пожалуйста, еще на пару вопросов. Так, параллельно, раз уж начал. Зачем все требуют, чтобы вы носили на ходили, ограничивали себя в свободном дыхании, но при этом потом вас будут лечить кислородом? Интересный вопрос. И еще один, напоследок. Почему все доступные прививки уже есть в наличии? Они появились совершенно внезапно, совершенно быстро, в огромном количестве. Но скажите, кто-нибудь из вас слышал о том, чтобы сейчас, или чуть раньше, ведь уже сколько, третий год идет всех этих событий, четвертый сейчас будет, сколько волн и штаммов было. Скажите, пожалуйста, почему сейчас нигде не муссируется вопрос о том, какой был создан и был ли создан препарат для лечения данной проблемы. Именно лекарственное средство. Единое лекарственное средство, так как, я так понимаю, прививки более-менее единые. Так вот скажите мне, какой-то препарат лекарственный, он вообще разрабатывается? И будет ли он также бесплатно раздаваться людям, как это происходит с прививкой? На этом все. Берегите себя. Вам есть над чем подумать. Всего доброго.